Уважаемые партнеры, я сегодня вам покажу один из способов, как получить тариф вип партнер. Для того, чтобы получить тариф VIP партнеров, вам достаточно будет пройти в свой партнерский кабинет и нажать вот эту кнопочку. И здесь выбираем тот срок, на который вы желаете подключить тариф. Вы видите, что здесь стоимость тарифа находится вот в таких суммах это вот такой простой способ как можно получить тариф партнер и существует и более дешевый способ как можно приобрести такой замечательный тариф партнер смотрите у нас здесь слева в меню находится кнопочка обучение волшебная такая кнопочка мы проходим по вкладке спонсоров. Здесь теперь у нас есть базовый курс обучения партнера и старшего партнера. И горит вот такая зелененькая кнопочка, у кого он не подключен. Наша с вами задача нажать на не, на эту кнопочку, да, подключить. Заходим на вкладку Подключенные. базовый курс обучи, обучения партнера и старшего партнера э, подключен. Вам надо нажать вот на эту волшебную кнопочку, нажимаем и начинаем изучать. Даже те, кто уже его изучал, не возбраняется пройти его повторно. Данный курс дополнен изменениями, произошедшими в нашем специальной партнерской программе. И поэтому я рекомендую пройти его повторно. За то, что вы изучите данный курс и выполните всего четыре домашних задания. И вы получите 2000 бонусных рублей. В своем кабинете вот здесь вы увидите 2000 бонусных рублей. Эти бонусные рубли вы сможете использовать для подключения тарифа VIP. 50% от стоимости вы можете оплатить бонусными рублями и Оставшуюся часть оплатить живыми деньгами. Пожалуйста, пользуйтесь теми плюшками, которые уже дает вам тариф VIP. Это один из самых таких лучших путей, по которому пошли уже многие наши партнеры в прошлом году. И вот два партнера завершили обучение, начатое ими в прошлом году, а буквально вчера, получат свой бонус и сертификаты об окончании базового курса. Приглашаю всех пройти повторное обучение по базовому курсу и получить именной сертификат об успешном завершении этого обучения и 2000 бонусных рублей в свой партнерский кабинет. С вами был Геннадий Половинкин. В следующих публикациях я буду рассказывать, какими способами и путями можно продвигать специальную партнерскую программу.